Сегодня мы рассматриваем на Президиуме Государственного Совета исключительно важную, приоритетную для нас тему обеспечение граждан России доступным жильем. Для всех семей России, без преувеличения, для всех семей жилье – это вопрос фундаментальных условий их жизни. Его решение традиционно оказывало и продолжает влиять на общий, экономический и политический климат в стране. Поэтому проблемы, которые нам предстоит сегодня обсуждать, глубже и шире, чем просто жилищная политика или экономическая сторона деятельности строительной отрасли. Полагаю, все вы хорошо понимаете принципиальную значимость стоящих перед нами задач и рассчитываю, что совместные, согласованные действия всех уровней власти, управления, депутатов Государственной Думы, правительства, муниципальных, региональных властей смогут серьезно изменить ситуацию для большинства нуждающихся в жизни граждан Российской Федерации. Жилищный фонд в России сегодня составляет почти 3 миллиарда квадратных метров. Его обороты и эксплуатация всего этого огромного, хозяйства уже давно осуществляются на рыночных условиях. Почти 70% жилой площади находятся в частной собственности, и частный капитал занят в более чем 90% строительных организаций страны. Причем строительство жилых домов финансируется преимущественно за счет инвестиций самих граждан, которые, кстати, несут и основные коммерческие риски. При этом, действительно, новые технологии отечественной строительной индустрии соседствуют с устаревшими правилами и инструкциями, с плохо развивающейся, изношенной коммунальной инфраструктурой. Отмечу, что за последние три года наращивание объемов жилищного строительства происходило ежегодно. В 2004 году, например, в строй введено 41 миллион квадратных метров, что на 12 с половиной процентов больше, чем в 2003 году. Но хочу отметить, сожалению хочу отметить, что э, даже этот уровень все еще значительно отстает от показателей конца 80-х -го годов. И что особенно настораживает, темпы ввода жилплощади для малообеспеченных граждан сокращаются. По отдельным оценкам, в очередях на получение жилья стоят до сих пор порядка 4,5 миллиона семей. Время ожидания составляет, стыдно сказать, 20 лет. При этом купить квартиру или индивидуальный дом только 5% населения. В лучшем случае 7%, если дополнительно своим накоплением смогут привлечь кредиты банков. Но на конец 2004 года средняя цена, средняя цена продажи жилья составила около 20 тысяч рублей за один квадратный метр, и это при средней фактической стоимости строительства 9700 рублей. Значит, в два раза больше, чем в два раза средняя цена превышает себестоимость. Очевидно, что приобретение жилья, несмотря на наличие института ипотеки, в значительной мере все еще остается привилегией состоятельных граждан. В этой связи нашей ключевой задачей является формирование в стране масштабного рынка доступного жилья. И это значит, должны быть созданы такие правовые, финансово-экономические и организационные условия, которые помогли бы большинству российских семей самостоятельно приобрести жилье жилье, отвечающее их финансовым возможностям и личным представлениям о комфорте. Кроме того, они должны иметь возможность приобрести его там, где проживание отвечает интересам их работы, учебы и в целом их жизненным планам. Это крайне важно и для государства. Подвижность населения в современных условиях, в условиях современной экономики – одно из ключевых условий развития, эффективного развития экономики. Приоритетом в действии государства должно также становиться обеспечение жильем малоимущих семей, в том числе в соответствии с ранее принятыми государственными обязательствами. Хочу обратить ваше внимание на то, что от принятых ранее на себя обязательств государство не отказывается, не имеет права отказываться. Несмотря на то, что в основном удалось заложить правовой фундамент модернизации жилищной сферы, в последнее время стала заметна тенденция к замедлению начавшихся позитивных изменений. И в первую очередь в реализации уже принятых законов, среди которых новые жилищные и градостроительные кодексы, а также правовая база институтов долгосрочного кредитования. Сегодня многие из чиновников испытывают обычное для них желание потратить как можно больше бюджетных средств, при этом сама, сама реформа, которая... Не может сводиться только к принятию законов. Фактически, на практике в жизни не запускается. Требуется ритмичная подготовка и принятие нормативных правовых актов, ведомственных документов, соответствующих регламентов и инструкций региональных и местных администраций. Поэтому крайне важно, что именно президиум госсовета, рабочая группа Госсовета, занималась. Подготовка сегодняшнего вопроса. Должен вам сказать, что мы из правительства в последнее время несколько раз обсуждали эти вопросы, эти проблемы. И я очень рассчитываю, что сегодня нам удастся состыковать подходы рабочего группы Нового совета и планы правительства, с тем, чтобы дать еще один мощный толчок развитию этой сферы. Необходимо пересмотреть и действующую федеральную, федеральную целевую программу жилищ концентрировать выделяемые бюджетные ресурсы и привлекаемые средства на решение уже поставленных задач. Повторю, базовые законы и в жилищной, и коммунальной сфере приняты. Вы знаете, с какими спорами, с каким трудом, но в целом это добротные законы. Если есть желание их уточнить, конкретизировать, адаптировать к местным условиям, конечно, нужно действовать. Но прежде всего жду от правительства, от каждого ведомства и субъекта Российской Федерации, напряженного графика работы по реализации уже принятых законов. И это первое, на что хотелось бы обратить внимание. Хочу сегодня остановиться также на других важных направлениях работы. Как необходимо увеличивать платежеспособность спрос населения за счет развития институтов долгосрочного кредитования, предпринять конкретные шаги по снижению процентных ставок. И сделать платежи граждан необременительными, с тем, чтобы уже через 5-7 лет в стране могло выделяться до 1 миллиона ипотечных кредитов. Я не сомневаюсь, каждый из сидящих здесь прекрасно понимает, что в старой системе, вот я говорил, в 80-е годы строилось только больше, чем сейчас. Но мы знаем, что подавляющее большинство граждан было не удовлетворено тем, как решаются жилищные проблемы. Сохранять старую систему в сегодняшних условиях просто бессмысленно. Но она будет эффективна только в том случае, если вся экономика, если экономическая политика государства будет эффективной. Невозможно, скажем, обеспечить ипотечные кредиты, которые бы могли быть выплачиваемы средним российским гражданином за 5-7 лет в условиях, нарастающей или просто высокой инфляции. Обращаю на это внимание. Следует добиться и соответствующего роста объемов кодового жилищного строительства. Сейчас он во многом сдерживается тем, что получение участков под строительство увязывается с исполнением дополнительных обязательств перед властями, перед региональными и местными. А это рост издержек и в конечном счете рост цен на жилье. Вот отсюда и диспаритет между себестоимостью и ценой. С 1 октября текущего года собственники земли, муниципалитеты, будут предоставлять строительные площадки только через открытые аукционы. Система эта новая, поэтому просил бы провести ее отработку заблоковременно, с тем, чтобы никаких сбоев не было. Задача здесь демонополизировать строительный рынок и открыть его для эффективных застройщиков. Крайне важная задача и ее без региональных властей, без законодательной резервной, без губернаторов не решить просто невозможно. И уже к 2010 году необходимо обеспечить объем годового жилищного строительства 70-80 миллионов квадратных метров. И наконец, последнее рынок жилья это объективный рынок местный и локальный и в каждой территории он имеет свои особенности. Согласен с теми, кто считает, что очень многое здесь будет зависеть от позиции субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Одной из тем, находящихся в их ведении, является постепенный переход к новым финансовым механизмам в ЖКХ, кон э конкурентным условиям предоставления услуг в этой сфере. Полагаю, что осуществлять его можно только по мере готовности Хочу а это особенно подчеркнуть. И только в добровольном порядке. Давайте на эту тему сегодня тоже отдельно поговорим. <как> это не значит, что не нужно осуществлять. Нужно обязательно. Без этого не решим проблему. Но прежде чем перейти к решению этого вопроса, сделать этот шаг, нужно все как следует должным образом подготовить. Все наши мероприятия в этой сфере нацелены, в этой сфере нацелены на то, чтобы улучшить положение людей, а не ухудшить. Разумеется, при решении столь трудных жилищных проблем нам не обойтись без административных изменений. Но, но реализуя национальный проект такого масштаба и такой сложности, рассчитывать только на административные ресурсы было бы нелепо и вредно. Многое зависит от бизнеса и многое от активности самого населения, от его правовой грамотности. В этой связи крайне важно наладить систему информирования граждан о мерах, о тех новых возможностях, которые появляются у них для решения жилищного вопроса. Многие об этом, к сожалению, не знают. И это наша с вами вина. В целом мы должны продумать новые механизмы управления проектами такого масштаба, обеспечивающие координацию, координацию работы всех уровней всех уровней власти и управления. Считал бы целесообразным продумать, в этих целях идею создания национального совета по жилищной политике. Один из ключевых вопросов в стране, и мы должны постоянно на самом высоком уровне уделять ему внимание, не прятаться от сложных вопросов, не уходить от них.